Привет, аудитория. У нас сегодня футбольчик. Рассмотрим плей-офф Лиги Европы. Ответный матч между немецким Байером и итальянской Атлантой. Ну, что тут можно сказать. Первый матч проходил в Италии, где Атланта закономерно выиграла со счетом 3-2. Очень хорошо на своем поле смотрелись итальянцы. Ну, хоть большую часть времени владели мячом немцы, но Атланта создавала больше опасных моментов у ворот соперника, меньше совершала ошибок. Отлично себя показала связка Малиновский и Мурьель. Ну, приятно удивила, конечно, игра Атланты. Не, нечего тут сказать. Молодцы. Ну, что я думаю по предстоящему ответному матчу. Ну, как я и говорил в обзоре первой встречи этих команд, что Атланта показывает нестабильную игру. Допустим, в своей лиге она может сыграть в ничью с середнячком или аутсайдером, или вообще проиграть. Ну, а и вполне может победить какого-нибудь топового соперника. Ну, что, в принципе, и вышло с Байером. Я думаю, что этот матч был как раз таким -таки исключением, чем закономерностью. Учитывая, что Байер ну, домашняя команда, я думаю, что у них есть шансы победить в ответном матче. Я, наверное, попробую рискнуть, ну, если, конечно, попробую, и поставлю на проход Байера с коэффициентом 3.3 в Вполне все адекватные коэффициенты, и в байер вполне все может пройти. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии под видео. Интересно почитать, что вы думаете. Ну, а так стараюсь подбирать для вас адекватные коэффициенты, делать достаточно адекватные прогнозы. Все, давайте пока, до следующего видео.